Дело в том, что как только вы выходите из так называемого гражданства Российской Федерации, куда вы никогда не входили, автоматически у них изменяется бюджет. Это вторая игрушка, а это значит у них отсутствие денег, отсутствие эмиссии. Понятно, да? А теперь вы знаете разницу между словом эмиссия и монетизация? И сколько стоит ваш рубль? которым вы пользуетесь. Я вам отвечаю, все очень просто. Я вот тут воду пил, да, вот стаканчик, это есть ваш рубль. Вот все, что в него влезет, это рубль. А вот если я сейчас подойду вот к этому аппарату, где большая емкость воды, то я могу вычерпать ее всю одним стаканчиком. Это и есть количество оборотов эмиссии. Как в год, так и все 27 лет подряд. Понятно теперь, что такое монетизация, да? А теперь прикиньте, у вас в руках один рубль, а через него перетекло монетизации 162 раза. Вопрос, а где эти 162? У вас забрали ресурсы, время жизни. Вы его обменяли на своем производстве. Отдали свое время жизни, свои силы, свой труд, знания, умения, а получили бумажку, которая пустая, так же как этот стаканчик. Понятно, да? Вы своим трудом наполнили, это вы породили деньги, они а породили форму. А то, что есть внутри, это и есть деньги, а внутри ваш труд. Хорошо, вы предоставили документ, чтобы... Стоп, стоп, стоп! Вы еще пока ничего не понимаете. Поэтому не торопитесь задавать вопросы. Вы сначала изучите... Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Еще раз говорю, вы не торопитесь. Я вам отвечу. У вас прав больше, чем вы себе можете представить. А теперь скажите, вы пенсионер, либо работаете? Работаете, да? В Советском Союзе минимальная зарплата была 70 рублей. В Российской Федерации эта сумма эквивалентна 210 тысяч. Вы какую зарплату получаете? 11 тысяч, значит 210 от минус 11 тысяч. Все остальное у вас украли. Каждый месяц, значит, у вас возникло право требования. Скажите, пожалуйста, вот если кто-то ограбил вас и с вашей квартиры что-то вынесли, вы имеете право написать в милицию бумажку о том, что вас обокрали на такую сумму? У вас вынесли два магнитофона, три куртки, как помните, да? И так далее, портсигар серебряный и так далее. Это значит, что написав бумажку в милицию, вы породили право требования. Милиция, когда приняла, подтвердила ваше право. И теперь это навечно, пока вам не вернут. Так вот, если вы напишите такую бумажку, сколько вам не доплатили, ее спокойно через любой суд можно включить в депозит любого банка. А это финансы. Вы не просто не хотите посмотреть в гражданский кодекс, глава 55 Российской Федерации, где написано «совместная деятельность». Вы с ним вступили в совместную деятельность. Вы ему дали э, этот самый вексель, а взамен что-то он вам выдал. Так он просто разменял вашу бумагу на более мелкие, потому что билеты Центрального банка с французского языка на русский переводятся за Записка, заявка, этот самый, э, вексель. Долговая. Долговая расписка. То же самое. То есть вы дали расписку, и встречно получили такие же расписки. Вот и все. Понимаете? Вопрос, вы источник денег, да. не он. А если вы еще дальше внимательно будете смотреть, вот, то, во-первых... А деньги появляются на основании закона о бюджете. Закон о бюджете подразумевает ваши потребности как человека. Вы должны кушать, одеваться, питаться и жить. Все это туда вложено. Но вы же никто ни разу не обратились в госорганы и не потребовали. А где моя доля? Ну, правда, появилась тут одна дама, которая написала программу Бог бюджет одного гражданина помните такой знаете да да бозина вот так вот она первая вам рассказал что есть такой бюджет вот но никто туда не сунулся дальше кроме этого бюджета значит на как бы сказать в этом бюджете отражено то, что будет получено государством в качестве прибыли, до свидания, вот, и то, чего не хватает, то, что является дефицитом. Вот то, что является дефицитом, банк печатает как эмиссию. При этом есть закон о банках, банковской деятельности и финансовой системе Российской Федерации. Там указано что официальными деньгами Российской Федерации является рубль Российской Федерации. Покажите мне рубль Российской Федерации. Я вам отвечаю, рубль Российской Федерации впервые в этой стране появился в этом году. И только в двух купюрах, 200 номинал и 2000, на них есть упоминание Российской Федерации. Все остальное – это фальсификат, выпущенный Центральным банком. Соответственно, если вы обращаетесь этими купюрами, то я вам отвечаю, вы являетесь подельниками Центрального банка по незаконному обороту фальсифицированных купюр. Хило, да? Да, 200 и 2000. Последние, вышедшие в этом году. Вот эти имеют и герб Российской Федерации предыдущие да да да да предыдущие имеют герб временного правительства никакого отношения к Российской Федерации эти деньги не имеют это преступный капитал при этом в учредительных документах Центрального банка в написано что это частный банк и подконтрольный международный финансовому банку то есть это его филиал. Вот. вот, чтобы вам просто было понятно. А в генеральном договоре, кредитном договоре между центральным банком и коммерческими банками, там впрямую написано, что любой кредитный договор, имеющий отношение к данному договору, а ваши договора имеют отношение через коммерческие банки, так как они по уровню вложности входят, вот, является обычным векселем. Вот как только вы это осознаете, как только это поймете, у вас проблем никаких не будет. Еще раз говорю, мы все это по мере нашей возможности, нашей финансовой возможности, мы это делаем с первого дня. Я вам отвечаю, мы даже делаем следующее, что никто никогда не делал. Мы пишем письмо любому начальнику и прикладываем туда диск с нашей информацией. Знаете, в расчете на что, чтобы начальник прочитал? Да он не будет читать. Литературу получает секретарь. А ей интересно, а какой дурак, и что туда положил и написал. Она первая смотрит. И первая копирует. И дальше распространяет. Я вам скажу, конкретный случай у меня был. В 2008 году мы были в Верховном суде на одном уголовном деле. Мы выложили, вот для того, чтобы это прошло и ну, был получен нужный результат, я написал целую книжку, что такое деньги, вот. и там еще там политические какие-то вопросы, еще там что-то такое. И заявили судье, мы вышли на суд как защитники, а не как адвокаты. Поэтому у нас один единственный вопрос к суду Верховного. Если Российская Федерация незаконное образование, оно незаконное, вот, мы предъявили эти все документы, то Верховный суд тоже незаконен. Вопрос, на каком основании он будет сейчас выносить решение. И судья с этим согласилась. Понимаете? Это вот умение донести информацию до людей. Так вот, на сегодня очень многие, да, вот почему я рассказал эту историю. Мы не успели доехать до дома от Верховного суда здесь в Москве, как нас уже вызвали некие адвокаты, конкретная группа, которая занимается защитой славян, пострадавших вот на этой почве. Вот. И они нам показали эти документы, которые мы только что сдали в суде. У нас в команде внутри, их никто кроме нас двоих, кто был на суде, не видел еще. А у них лежит на столе. При этом они сообщают нам. Мы их разослали по 64 регионам, пока вы сюда ехали. А непосредственно напрямую от судьи. Это мы выяснили уже позже. Вот. Так вот, не все враги, кто в том ряду. Вот, Поэтому не надо их так рассматривать. Им надо дать возможность исполнить свой долг по 62 статье Конституции СССР. А это вопрос другой, они сами делают выбор. Вот э, Сергей Вячеславович вам тут показал вот эту справочку. Я вам отвечу, что каждый, кто не встанет в строй Советского Союза и останется на позиции Российской Федерации, будет вот за все это отвечать. При этом во всех своих будущих поколениях пока не рассчитаются. Они не рассчитаются. Потому что никто из них вернуть это не сможет. И компенсировать это тоже не сможет. Отвечать будут, как подельники. Вы хотите отвечать уголовно, как подельники, по особо опасным и особо крупным суммам? А там на вышку тянет у всех. А дети с вас же спросят. На самом деле уже есть такие случаи. Нам уже рассказывают. Приходит ребенок такой малорослый, сбитый к бате, которому уже лет за 70, и говорит, батя, ну-ка скажи, как ты просрал Советский Союз, как ты лишил меня всех средств к существованию, и чего? чего вы сможете сделать в 70 лет против этого ба, которому 20-25? Вот с этого и начнется. И очень скоро начнется, ребят. Вот. А я вам отвечаю, а реально начнется, как только вот сюда войдут натовские войска? Как только войдет, тут все начнется. В такой красе, что я вам просто не, не завидую. Вы знаете, что на этот свет вы появляетесь по естественному праву. Что такое естественное право? Вы знаете, что есть так называемое еще позитивное право. Это то право, которое люди сами создают уже после естественного права. Соответственно, все, что создают люди потом после естественного права, не может нарушать естественных прав вообще никак. Это не их область, они не имеют туда права вмешиваться. Соответственно, вы рождаетесь по естественному праву, умирать обязаны по естественному праву. А где такие понятия? Ребята, в интернете. Все там есть люди сформулировали за тысячелетий за вас уже все что все что только можно вы а просто в мире. вопрос вот выполняется не выполняется зависит от вас да, мы же даем право. понимаете вот скажем Это так когда Вся мы подожди подожди подожди вот понимаете? мы когда начинали там даже вот возьмем с 2008 года, мы начали до Советского Союза это все от имени Калаграда, потом сам Советский Союз уже начался в 2010 году, вот, с 18 февраля уже пошли первые назначения. Так вот, я вам отвечаю, тогда еще никто не задумался, а когда ЦБ будет менять свои деньги, когда он на них на купюрах и на этих медальонах, на жетонах будет писать хотя бы Российская Федерация. Когда Центральный банк скажет правду о 810 и 643 коде? Мы тогда не думали об этом. Мы просто тупо делали. У нас единицы были, но мы делали. И сегодня это уже не говорит только либо мертвый, либо идиот. Либо немой. Понимаешь? Соответственно, делать надо. Чем больше мы каждый день каждый сделаем, тем больше будет результат. Не важно, что, скажем так, может что-то не в тему, может что-то не так. Но это как раз и расширит возможность поиска, возможность реализации. Почему мы и говорим, что первое, с чего, вот если вы начинаете никогда ничем подобным не занимались, что можно делать, возьмите любые материалы, которые вот вам попались в руки. Начните их сами комментировать так, как вы это понимаете. До чего вы дошли. Что вы осознали тогда, когда пересмотрели этот ролик. Я вам расскажу. Это будет бомба. Если это сделать не один человек, а сделать сотни. Почему? Первое, потому что это будет отдельно мужчины, отдельно женщины. Отдельно детвора, отдельно старики. И так далее, и так далее. Вы знаете о том, что мужчины не слышат женских голосов? Вот мы вроде бы разговариваем, мы звук-то слышим, смысл не понимаем. Что они нам рассказывают? А женщины точно так же мужиков. Вот то, что ей надо, она на это настроилась, она это услышала. А вот когда она просто слушает в расслабленном состоянии, это пофигу. Ч ⁇ хотите ей рассказывать? У нее свои мысли, она в них. И точно так же мы по отношению к ним. Точно так же с детьми, со стариками. Мы слышим только те проблемы, тот язык, к которому мы привыкли. Поэтому рассказать это должны все. Все национальности, все возрасты, все религии и так далее. Каждый со своей колокольни. И тогда все начнут понимать, потому что не слышать начнут. Они просто пока не слышат. Люди до сих пор заявляют, а я вот ваши ролики тут увидел, ну, две-три недели назад. А ты что делаешь еще семь лет, когда вот уже заявлено в интернете уже, там миллионы роликов уже болтаются семь лет. Миллионы, просто миллионы. Потому что даже понятия нету у некоторых. Вот. Понимаете? А если бы каждый вот проделал такую работу, а я об этом говорил еще 7 лет назад, когда начинали только. Что, давайте вот это сделать. Вот, видите. Соответственно, не надо никуда бежать, не нужно никуда стучаться, никому доказывать. Ролик снял со своим мнением и все. Но кто вас судит за вот такой ролик? Ну, это мое мнение, он же сейчас как помойка, Чего хочу, туда и шлю. Хотите текст, хотите видео. Ну, если порнографию туда помещают, почему я не могу туда мысли свои поместить? Почему я не могу мысли поместить о будущем Советском Союзе? Как он должен жить? Если ты умеешь писать программы, давайте напишем игру «Развитие Советского Союза» и промоделируем, как себя должен вести Советский Союз, каждый человек, каждый народ и так далее. Что там должно быть, что не должно. Что и в части архитектуры, что в части культуры, что в любой другой иной части. Кто это мешает? Да никто. Все бабла хотят.